Привет всем, дорогие подписчики! Я знаю, вы меня долго ждали, и поэтому у меня есть для вас хорошие новости. Наконец-то на канале появилось видео, и в нем мы будем с ребятами э, делать, делать обзор на вот эту замечательную вещь. Сейчас я ее открою. Я впервые снимаю челлендж, и надеюсь, вам это понравится. Ой, Вот эти замечательные... Давайте заново. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня мы с ребятами снимаем замечательный обзор на вот эти конфеты. Вы, наверное, уже знаете, в чем суть этого анбоксинга, a .a. как это называется, челлендж? Бинбузл челлендж. Бинбузл челлендж. Фух, я уже я вот открыл, подумал, от кого воняет, подмочки не воняет. Это, оказывается, да, они так воняют. Yeah, yeah, yeah. Тут есть всякие омерзительные вкусы, типа рвота, червяк, трава со вкусом земли, так и со вкусом сосиски. И, в общем, всякая мерзота. Я высыплю на тарелку, мы будем смахиваться на ЧВС, и кто, типа, проиграл, кто больше всего в итоге съест этой отравы, то того мы еще со шланга обольем. Такие правила, ну вообще выняли, надо скорее закрывать. Давай это будет жестко. Тут, короче, есть разные вкусы, но они написаны на а типа тут только евреи, поэтому мы вообще не, не хотим с этим сталкиваться. Надеюсь, нас типа не траванут. Все, я высыпаю и будет слачиваться на WS. И, в общем, ну, естественно, кто проиграл, тот это будет жрать, типа, вот это вкуснятия. На фоне тогда выглядят противно. Почему? Я вот реально не доверяю, какой конфете, посмотрели. Вот, вот это вот конфете я больше всего не доверяю, потому что выглядит как гомунку у какой-то. Так, сейчас здесь будет видно. Так. Ну все, пацаны, давайте. Поскольку мы тазик не взяли, типа мы ленивые, мы будем их, ну, прям до упора жевать, до тех пор, пока нас не заберут, Надеюсь, короче, смотрите, я снимаю очки и закрываю глаза. Поднеси мне, типа, чтобы все честно было. Я сам заберу. Все? Да. Надеюсь, хватит. Ну ч? Надеюсь, я останусь живым. Фу, это работа. <смех> Ой, это очень дико, я пробовал его. <смех> ага. Может не, не дожевываю? Не, ешь, ешь, ешь. Маха! Мно, мно! Я А самая противная, если тебя потом весь день будет типа, за я вонять я уж пробую. Серьезно? Ладно, хорошо, что я не думаю сегодня на чего Ну Скай! Давай еще раз. Помните, как будто собака какой-то сдохла. Ой, давай, что? Вот еще раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Тут либо персик, либо работа. Давай, слушай. Ну ладно, давай, давай. Устать, попробуй, давай. Где тарелка? Подожди, подожди, я перемешаю. Зачем вы это Какая-то, Вот это. Блин, зачем вы на немецком пишете, а и в России к нам приводите? сердце ж, стучит, я не не не не не не не не не не не не плевать, да не не проглоти не запей ну не Гляни! Ну это Ну да, это короче очень дикие конфеты. Короче смотри, сейчас счет у него один балл, у меня один на Мы сейчас сравняем, у меня нас догонит. В противном случае кого-то обольют шлангом. One, two, Yes! О, чувак, Не походу ты мокленьким сегодня уедешь, ахахаха Не-не-не, давай я тебе, Джессон Закрывай А, я? Да, закрывай, ты же проиграл Это чё это? Мне кажется это сопли Типа такой такой цвет Трава? Да, вдохни Фу-фу-фу-фу Вообще я, блин, это противно Дрова? Дрова, да? Ну воняет изо рта вообще, ванчу Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Давайте, нет, не надо любую. Давай закрывай Я на буте, это не гамлоз, не тут Нет, как это было бы отвратно этому. Ну ч. Обычно давайте на дрожжах шоколадные. А это шоколад? Блин, ты колбаса? Я колбаса? Это отвечает? Фу! Я. Давай. Уволь. Где ты со вкусом представляете себе, как это сменяю. дичь? О, держи. Это, это удобрение... Вай, чул, бесс! Ха-ха-ха, как можно сказать? самом мокром отсюда проедешь. о Опять яйца. что я на свидание не иду. Вообще. Какая Чем нужно говорить? Яйца. травой да, больше пахнет. Да, да. почему да, мне не колбаса пахнет будто такие реешки нажимала да да вот типа такой ну ты когда ж терешь конфету ожидаешь что шоколад а тебе на тебе колбаса <реш> <реш> да да, еще и дай кайф самый между зубов застревает, дай дай дай дай говоришь, дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай Это просто мегафейл Сейчас он просто конфеты по кайфу Жрать, он специально доставляет. Типа садомаза Чё? же Ну чё, ладно Ешь, ешь Я уже уже покажу Блёта Это будет кайф Yeah. Yeah. <решит> <решит> <Она холодная>. <решит> <решит> Завтра я, короче, заболею, заражусь гастритом, просусь <решит> <разрусь> в толчке <решит> и буду пилить видео на канале. А также, ребята, покупайте гироскутеры на futuland.com, futuland.com. <решит> Ставьте лайки, если будет много лайков, чтобы мы будем чаще снимать всякую... Пораша. Я вон поставил слово. Все кто время Давай. Так. Ой. Ну все, нет, Пораш конечно не будет. Вот если на его канале, тогда да. Короче, все вы знаете, что делать Идите на мой канал подписывайтесь. Нет, всем пока. Мы пойдем убивать Димаша. а потом знаешь вот так посмотри смотри. А потом такое перемещение Филипп идет. I love that.